Эх, обожаю смурфиков. Ведь нет ничего круче смурфиков, верно, кот? Э, -э а, а ну-ка лапы свои убрал. Эх, моя смурфета. Вот да, смурфики, о да. У меня даже над компом смурфик висит. Смурфики это круто. Не то, что этот Соник. ну я отстой а минуточку что то в экране начинает меняться стух <сёк> ты что тут делаешь это моя хата хата фаната смурфиков да как ты смеешь сюда проникать? Твоя франшиза полный отстой. Вот то ли дело смурфики. Вот это тема для пацанов. Ух Так. Кажется, он меня потерял из виду. А что? Тебе не нельзя. Зорвался, так соник послушай давай договоримся <свист> А, моя голова... Ну ладно, Соник. Я знаю, что может тебя победить. Медленная скорость. Я... Буду говорить... Очень... Медленно. <laughs> Я его победил О, да! Ты есть здесь, есть здесь, ⁇ -мо ⁇ Мурчик! Ты живой! И ты умеешь говорить? Сека, ты умеешь. А ты просто идиот раз не знал этого. Эх, мурчик. Ох, уж этот мурчик. Самое время поиграть с мурчиков. Вот балда. Вот вместо того, чтобы фанатеть по этим снуфикам, лучше бы фанател по настоящей мужицкой вещи. По Дисней. Немного Что это там? О, господи!